Привет! Попросили меня, друзья, подписчики показать, как я распускаю органзу. К сожалению, широких бонтов у меня нету. Вот такие вот узенькие, из которых я делаю мушку. Разрезаю ее пополам. Вот разных цветов они. Зелененькая такая вот, бирюзовая, голубенькая. Вот коричневая, из которой я, которой я добавляю свою скрутку. Распускаю ее. Ну и, в принципе, поехали. Находим сторону, с которой вот, вот сразу удачно попал. И распускаем. Нашли конец, который распускается. Вот у меня кисточка, вставляю так бобинкой, зажимаю как раз этот конец. И все, можно вручную накручивать. Можно в дрель это воткнуть. тут главное чтобы они вот прямо были пальцами придерживая не собирались в узел Собирается узел. Раз, опять ее расправил. Под пальцем не видно просто. Вот ее расправляю. Так вот. Не даю ей собираться в кучу. Ну вот тут буквально сколько. Распустил 10 сантиметров. живот на бобинке. Стоп-органзы. Одинаковые широкие банты также распускаются. Я почему беру узкие? Разрезал пополам Получается мушка-органза. Вот ее вот так вот разрезал. Две. Как черная речка называет, псевдоперо. Ну и надо учитывать, что чем шире ленточка эта, тем толще нитка, тем проще распускать. Ну то есть бантик, когда в магазине покупаете. Руками потрогали какой толщины вот чем он толще тем толще из толщей нитки он сделан тем проще это распускать вот эта вот нитка тоньше волосинки совсем то то есть дрелями вот даже и не рискую ее. Можно конечно попробовать. Ну вот при таком вот запирании. Ну вот все, в принципе. Конец ленточки. До конца не будем распускать. Здесь вот обрежем. Вот остались вот прядочки такие. Их тоже можно использовать. Можно в плетеной мухи использовать. Блин, они вот совсем тонюсенькие, говорю, это все путается. Ну вот то, что у нас продольные нити остались, я вот так вот пучки собираю. сантиметров по двадцать по тридцать и вот эти вот края у нее путается и другого конца также ясно да и другой конец также На красной один конец только спаиваю. Ну в принципе здесь можно один конец только. Вот эта прядка, тут сантиметров 20, как раз хватит, чтобы мушку смотать с нее. Надеюсь понятно объясню Это у меня позапуталось все вот такие две пряди у меня получилось еще на что-нибудь то есть по сути с 30 сантиметров у меня получилось цельной нитки вот тут вот, видно нет на нитки и вот две пряди таких эту а можно скрутку добавлять прядьку то есть как монтажка то она тон тонкая слишком она очень легко рвется тоньше волосы вот у меня продольные пряди от красные органзы, то есть нитку на бобинку намотал, а эти вот такими хвостиками поспаял, все это будет у меня хвосты соплял. Раз их пакетик. кончится один хвостик еще достал место занимает мало вот у меня хвостик с которого работаю вот уже пообстригано тут все вот но у меня органза это коричневая это вот красная банк широкий был ну и что ты не поленился но он более-менее здесь толстая прятка я дрелью распускал то есть вот скрутку я использую свою вот эти две вот синие вот то что продольные нити у меня остались распускал сейчас Сейчас сверну вот так вот. И пакетик. Одна прятка. Вот вторая прядка. По необходимости достал, связал там что-нибудь. Коричневая где-то тоже валяется у меня. Это вот основная прядь от красной нити. Вот от нее я... Не основная, в смысле, тоже продольная. От нее я вот отщипываю маленькие кусочки. Это уж основная, тут у меня куча все собрано. Это коричневая тоже валяется. Короче, чем толще бант, тем проще его распускать. Так, ну что еще показать? Вот синяя. Я ее не буду распускать. Лучше взять пошире и потолще бант на распускание. Это у меня идет. на синюю мушку из органзы, пополам так вот режу. Продольные пряди удаляю, ну а в принципе вот она тоже распускается. Зеленая вот, такая же. Аресс. Все. Вот она пошла. Ну-ка, -то ну с той стороны. Вот она. Вот отсюда надо распускать. Давайте распустим сейчас вот зеленую еще. То есть нашли конечек. я вставляю в такую И она такая тонюсенькая как тоньше волосинки Источку ставили. Ну поехали. Вот эти можно сразу в кучу собрать, чтобы потом не запутались они. Все, вот они продольные прядки у нас. Ну, длина ее примерно сколько здесь? Полметра. Ну, распускать ее минут 20, наверное, вот так вручную. Нравится, что-то как -то спаялось. наверное, скотчем, свяжу здесь. скотч такой как надежный будет некоторые ленточки плохо распускаются ну, в принципе, никто не запрещает в магазине сразу проверить, как она распускается. Просили у девочек-то. Или сами проверят. Распускается, не распускается. Отрезала кусочек-то. Проверим сразу. Покажу как с помощью дрели. Главное, чтобы у меня не порвалось ничего. Ну и вот, в общем-то, и все. Ну и все, вот такая вот прятка. Ровно полметра тут. Можно мушки связать. То есть, тело такое будет. Можно плетенку. Ну вот, с полметра органзы. Получилось вот столько вот тонкой нити монтажной. Ну вот вырезал я бумажку такую, чтобы у меня ничего не путалось. И вот эту прядку сюда намотаю аккуратненько. Уже ничего у меня не запутается и места занимает очень мало. Ну, Чтобы эти концы никуда не, не цеплялись, пакетик так вот. раз. Пусть ждут свою мушку.